Народ, всем привет! Это очередной выпуск по душам, и пока он не превратился в подкаст, я пока поведу его в соло. На данном фоне будет происходить бой на пистолетах, где мы вчера пошли спецоперацию на пистолетах. Естественно, мы не использовали ни мины, ни газ, то есть запрещено было использовать любое дополнительное оружие, кроме пистолета. Даже если способность наносит урон, ее тоже нельзя, соответственно, использовать. Но суть данного видео не в том, чтобы показать, какие мы классные и крутые можем проходить спецуху пистолетом. Нет, я сегодня хотел бы поговорить именно о ПВЕ составляющей в нашей игре. Я раньше был ПВЕшником, но меня не устраивает нынешний уровень ПВЕ. Он стал скучным и неинтересным. Да, возможно, вырос скилл, но тем не менее, проходить спецуху на пистолетах... Блин, ну вы серьезно? Понизить порог у ботов так, чтобы можно было пройти на пистолетах, это нельзя назвать спецоперацией. И да, я понимаю, что многие игроки не могут пройти даже на основном оружии. Я хотел бы предложить, и я писал разработчикам, давайте сделаем два режима спецопераций. Простой лайтовый, который есть сейчас, который может фармить любой игрок. И соответственно можно переключить на хардкорный вариант, для тех кто играет в PvE, чтобы им было интересно. Сделайте туда порог 30-го уровня аккаунта, брать можно там только мастеров, то есть только полностью выкаченного оперативника, и тогда будет чуть меньше боли в этом хардкорном режиме. Да хотя он больше создан не для рандомных пачек, а для пачек, которые играются постоянно, то есть сыгранные игроки, или просто хорошие скилловые друзья, которые собрались и пошли проходить. И да, там можно поднять немножко фарм, но сделать прохождение очень сложно. И суть данного режима будет не в том, чтобы зарабатывать кредиты, а в том, чтобы у людей появился интерес. Честно говоря, я давно не кайфовал в ПВЕ. Но вот вчера, в этот день, когда мы проходили спецоперации, пытались пройти на пистолетах, блин, я реально кайфанул. Да все кайфанули, потому что это реально было преодоление чего-то. Это, блин, мы просто стремились, мы должны, должны, должны. И нам было пофигу, сколько мы спускаем расходников и так далее. Нам было просто интересно пройти. И это не самая лучшая наша проходка. Мы проходили лучше, мы в идеале доходили, нам оставалось там 7 секунд, оставалось 10 секунд, и просто все шло идеально, и под конец нас закидывали там гранатами, как обычно, и мы тут сливались на этой стороне. Поэтому я считаю, что надо для ПВЕ игроков усложнить, сделать два варианта спецухи, это будет просто идеально. Но не только в этом заключается боль ПВЕшников, дело в том, что в ПВЕ нет активности. Вот мне уже периодически пишут под моими видео, я читаю, да, я слышу, я это понимаю. Но у ПВЕ-игроков нету ничего. Я не беру ПВПВЕ с ихним марафоном. Я это не беру. Просто у нас есть в игре ПВЕшники, которые играют только в зачистки, только в спецоперации. И они имеют полное право играть, им это нравится. Почему, как говорится, нет, если людям нравится. И таких игроков довольно-таки много, кто не просто фармит спецухи, а кто кайфует и играет в них. Это сейчас кайфовать спецухи это такое себе, если честно. Так вот, почему бы не сделать для ПВЕ игроков, которые играют в спецухи, какой-нибудь э, марафон? Просто дополнительный марафон или какую-то активность, которая поднимет им интерес, даст возможность им поиграть. Тоже что-то заработать. Не тащить их в ПВЕ, не, э, не тащить их в ПВП, а сделать что-то для тех, кто играет в зачистку и спецоперацию. Почему бы нет? Я не говорю спидраны. Спидраны это, ну, это не то. Это не та активность, которая поможет ПВЕ-игрокам получить свою долю кайфа в игре. Может быть, конечно, я не знаю, и разработчики готовят еще один ПВЕ-режим, в котором ПВЕ-шники будут кайфовать и получать свою долю удовольствия. Но сейчас, на данный момент, лично я считаю, и напишите тоже в комментариях, надо ли добавлять спецоперации второй уровень сложности. Именно для тех, кто играет постоянно и что-то хочет получить больше, чем простое прохождение. Ведь, блин, ну серьезно, народ! Мы прошли ее на пистолетах это же насколько они понизили порог игры в спецоперация что ее можно так просто пройти я понимаю да люди ведут спецуху они там фармят зарабатывают кредиты но многие уже перестали получать удовольствие из тех кто играет давно и вот про таких игроков тоже надо не забывать я понимаю, что по статистике, там, не знаю, там, 20% всех спецопераций, там, или 30, например, проходятся. Все остальные сливаются. Я понимаю, но, что это здесь статистика. Я это не отрицаю. Но все равно для большой части аудитории это будет востребованным, по крайней мере, я считаю. Напишите, как думаете вы. Вот что накопилось у меня на душе после вчерашней игры на пистолетах, где я получил свою долю удовольствия, которое давно уже не испытывал в ПВЕ. Давно такого не было. Это реально было преодоление. Конечно, может быть у вас, ПВЕшников, что-то еще накопилось. Пишите в комментариях, что бы хотели бы еще поменять ПВЕ составляющие нашей игры. Думаю, и разработчики мне лично тоже будет интересно, потому что я отошел от ПВЕ. Мне там уже стало неинтересно. И думаю, многие ПВЕшеры сделали то же самое, только, по крайней мере, я перекочевал в ПВП. Где мне интересно играть, потому что есть что-то там, чего я пытаюсь достичь, там быть чуть сильнее, быть лучше. А в PvE этого уже нету. И те, кого надоедает PvE, они не уходят в ПВПВЕ. Не все уходят. Многие просто даже уходят из игры, потому что ну, PvP мне нравится, их там разваливают. Или просто им не нравится, не хотят побивать ботов. И все. Прости, прощай, калибы. Поэтому пишите, что вам еще не нравится. Вот. А то, что касается данного боя, то, что вы сейчас видите на картинке, это было очень дорого. Судя по тому, как мы жрём расходники э, за, не знаю, вот эти вот, наверное, 2-3 часа, нет, часа за 3 с копейки то, что мы бегали. Причем мы начинали бегать именно за чисток. Мы не ожидали, что можно пройти спецуху на пистолетах. Вот просто мы знаем, что порог снизился, что ее проходить сейчас легко. Но мы не ожидали, что настолько легко сейчас пройти спецоперацию. Все началось с того, что мы побежали по зачисткам. Не все зачистки мы смогли сразу пройти. Но могу сказать, что из приблизительно 10 зачисток, 6 или 7 мы прошли, 3-4 мы стрели. То есть большинство мы выигрывали. Даже защиту на 903-м точки можно спокойно сделать на пистолетах. Блин, мы просто играли в зачистке, мы проходили, мы такие, о, кайф, даже в зачистке можно поиграть. Ничего сверхсложного нет, можно ее выиграть. А потом такие, слушай, а может пойдем в спецуху? И мы думали так, мы сейчас пойдем в спецоперацию, но мы ее не пройдем сто процентов, Не было такой уверенности, что мы ее пройдем. Мы такие, давайте посмотрим, насколько далеко мы сможем уйти на пистолетах Пицухи. Просто устроил для себя микро такое соревнование до какого потолка мы дойдем, докуда мы добежим? И в первом же бою нам не хватило 7 секунд до победы. Тоже прибежал бот, остановил точку, и все, мы начали, стрелять, стреляли, стреляли, и все, просто не успели. И мы такие. А! Так это все-таки возможно. Оказалось, что настолько понизили порог. Ну блин, товарищи разработчики, я не понимаю, зачем сильно так понижать. Для того, чтобы люди просто фармили? Согласен, это хорошо. Ну так теряется удовольствие. Должен быть какой-то баланс между заработком чего-то и получением попутно еще и удовольствия. Потому что если ты зарабатываешь, но не получаешь удовольствие, это, это называется, не знаю, это мучить себя по факту. Вот я... Шел спецоперация, я там фармил кредит, потому что в других режимах раньше нельзя было, да, до повышения, кстати, за это вам большое спасибо, что повысили заработок в ПВП. Но мне приходилось идти в ПВЕ, я там страдал, я прошел там 10 спецух, все, меня уже начинает от спецухи воротить. Но если бы я играл в спецоперацию, и в нее было сложно играть, и я должен был бы преодолеть это, заработать это потом и кровью, блин, вот такие кредиты я с удовольствием буду фармить. Конечно, не все со мной согласятся, поэтому я и говорю, надо сделать две возможности в ПВЕ. Простой режим, хардкорный режим. Какой хочешь, такой выбирай. И я думаю, навряд ли кто-то пойдет в хардкорный режим, если он не будет сыгранной пачки. Но если у него не сыгранная пачка, и он пошел с рандомами, ну что, будь готов страдать. Ведь второй уровень сложности для сыгранных пачек. Вот, и в этом моменте, кстати, нас очень сильно почему-то начал ложить этот снайпер. Мы никак не могли с ним справиться. До этого у нас не возникало таких проблем. Со снайперами, в принципе, мы их пристреливали. А вот этот красавчик просто ложил, ложил. Мы такие, ну все, походу, мы опять легли. Но нет, так получилось, что мы все-таки отстрелялись. То есть, ну, парни все это сделали, мы поднялись. И да, мы здесь могли слиться. Мы здесь реально могли слиться, как вы видите, там последняя граната там где-то не задела, не подорвало, все, таймер кончился, у нас поддержка выжила. И если бы мы использовали мины, у нас бы вообще не возникло проблем. Использовали, использовали бы мины, какие-нибудь там газы, еще что-то там, подстволы, просто можно было пройти. Но мы максимально, точнее, я сказал, надо максимально усложнить результат. Точнее максимально усложнить процесс прохождения. Чтобы прям вот просто, если называется прохождение спецухи на пистолетах, то оно и должно быть именно на пистолетах. Единственное, что я разрешил, да, можно использовать дым, потому что дым не наносит урона. Я считаю, можно было использовать дым. Но ничего, что могло нанести, нанести урон, мы не могли использовать. Ладненько, на этом, наверное, все. То, что у меня накипело на душе, поэтому и называется данный формат. Поговорим по душе, по душам. Надеюсь, в следующий раз это все-таки превратится уже в подкаст. Я с кем-нибудь посижу, мы просто поразгоняем, поговорим. Если вам данное видео понравилось, естественно, нажмите лайк. Напишите в комментариях, что вы думаете насчет моей идеи про усложнение двухуровневого, двух, двухуровневой спецоперации. Простой и хардкорный режим. Ну а с вами был Димон. Пока-пока. Увидимся на полях сражений.